Сорт томата Югославский Синковича. Это урожайный среднеспелый сорт. Высота куста до метра м в теплице. А в открытом грунте куст будет пониже где-то метр сорок. Плоды вот такой вот утолщенной плоскоокруглой формы. Ярко-жемчужно-розового цвета. Плотные, мясистые, превосходного вкуса. Масса плодов бывает от трехсот до 600 грамм но первые плоды можно снять, которые будут до килограмма. Этот сорт салатного назначения очень вкусный, из него также получается томатный сок. Выращивать можно как в теплице, так и в открытом грунте. Сорт очень урожайный, не, практически не растрескивается и устойчив ко многим заболеваниям томатов. Вот так выглядит томат в разрезе. Розовая мякоть у него мясистый, сочный многокамерный. Рекомендуется выращивать этот сорт в 1-2 стебля, требует посынкования и подвязки к опоре.